Добрый день. В этом видео в попробую объяснить условия и способы решения задачи сумматор, который будет предложен на предстоящем конкурсе Выход есть. Задача достаточно сложная, хотя при некоторой удаче может быть решена просто случайной расстановкой цифр. Но я попробую объяснить способ решения, который не предполагает никакого перебора, а просто последовательный и логический. Для начала давайте разберемся с условиями. Итак, у нас есть некоторая сетка, и надо в каждую ячейку вписать несколько цифр. Может быть одну, может быть несколько. То есть может быть две, три, пять, сколько угодно. Важное условие, что в одной клетке цифры не повторяются, а также цифры не повторяются в клетках, которые касаются друг друга либо по стороне, либо углом. То есть, скажем, если вот здесь у нас писали, мы вписали единицу в этом клетке, значит, единица может быть не в этой сетке клетки, не в этой не в этой. Ну а еще условие, что сумма всех цифр, вписанных в одну клетку, указана. Скажем, для этой клетки сумма 5 это сумма 1,4. Для этой клетки сумма 5 это сумма единственной цифры 5. Здесь 10 это сумма 3,37. Ну и так далее. Давайте попробуем разобрать пример. Он достаточно сложный. А позже мы можем разобрать и другие значки. Итак, с чего можно начать? Ну, во-первых, можно заметить, что у нас есть три шестерки. И есть три пятерки суммы. Как может быть представлена пятерка в качестве суммы из разных цифр? Во-первых, это может быть просто 5. А во-вторых, она может быть с двумя цифрами. Так как один плюс 4, либо либо 2 плюс 3. Других способов для пятерки не существует. Для шестерки похоже тоже. Это может быть либо 6, либо. 1 плюс 5, либо 2 плюс 4. Но еще способ из трех цифр. 1 плюс 2 плюс 3. Как мы видим, нам важно, что все цифры разные. Поэтому других способов не существует. Давайте сначала обратим внимание на пятерку. Итак, в одной из этих трех клеток будет стоять просто 5. В одной будет стоять 1 плюс 4, в другой 2 плюс 3. Так все клетки друг к другу касаются, то все эти способы используются по одному разу. Это означает, что вот в этой клетке не может быть ни единицы, ни двойки, ни тройки, ни четверки и ни пятерки. А это значит, что эта шестерка профессионально просто как цифра 6, то есть это сумма одной единицы на шестерки. Теперь давайте рассмотрим две другие шестерки. Это опять же, шестер, само 6 уже используется не может, потому что будет касание, значит, вариант отпадает. Остается только вот эти два, три варианта. Но легко заметить, что вариант 1 плюс 2 плюс 3 тоже используется не может. Потому что здесь... Скажем, в одной из этих клеток стоит 1 плюс 2 плюс 3 То ни один из обставшихся вариантов Другой их используется не может Они же друг друга касаются углом Поэтому этот вариант тоже отпадает Поэтому в, в этой клетке и в этой клетке Одна из них это 1 плюс 5 А другая 2 плюс 4 Мы пока не знаем где что Теперь дайте посмотрим на эту тройку Как может быть специальная тройка? Это либо просто 3 Либо это 1 плюс 2 Но вот в этой клетке у нас будет либо 1, либо 2 точно используется. Потому что вот одна, из этих, одна из этих комбинаций используется. Значит, здесь 1 плюс 2 быть не может. А значит, это просто 3. Ну, раз мы написали тройку, стоит рассмотреть соседние клетки. Давайте в этой рассмотрим. Значит, здесь 2 плюс 3 быть не может. Это пятерка, То, что 3 уже используется. Но хитрость в том, что 1 плюс 4 тоже быть не может. Потому что если мы впишем сюда 1 плюс 4, то вот в эту клеточку мы ни одну из оставшихся двух комбинаций для шестерки вписать не сможем. Ни 1 плюс 5, потому что там будет единица касания углом. Не четверку, не 2 плюс 4, тоже будет четверка касаться углом. Но здесь 1 плюс 4 вписывать нельзя. Значит, единственный вариант, который остается вписывать сюда, это просто 5. Ну, теперь понятно, что вот эта шестерка здесь 1 плюс 5 бить не может, потому что пятерка коснется, значит, 2 плюс 4. Ну, а 1 плюс 5 остается вот в этой клеточке. Ну, давайте... С разобрались, теперь с пятерками разберемся. Вот для этой клетки. 5 используется не может, потому что у нас 5 вот используется вот здесь по диагонали. Единственное тоже используется, не может, потому что он единицы и здесь используется. Но здесь остается единственный вариант 2 плюс 3 для этой клетки. Ну а для этой клетки остается последний вариант это 1 плюс 4. Остаются две клетки с большими суммами. Ну давайте посмотрим, что скажем, в этой клетке. Цифра 1 быть не может Цифра 2, 3 не может используется 5 не может и 6 не может То есть использоваться могут только цифры 4, 7, 8 и 9 Понятно, что единственная комбинация, которая дает 12 в сумме Это 4 плюс 8 Аналогично с этой клеткой 1 уже занято 2 не может ездить 4, 5, 6 не могут, Значит, могут использовать только цифры 3, 7, 8 и 9 Но опять же понятно, что единственная комбинация, которая дает в сумме 10 Это 3 плюс 7 Итак, мы расставили все цифры. Ну, знаки, знаки плюс можно не, не писать, можно писать просто только сами цифры. Это решение нашей задачи. Легко проверить, что одинаковые цифры друг друга не касаются, и все суммы удовлетворяют условиям. Если вам интересно решение других задач предстоящего конкурса, подписывайтесь на наш канал. До свидания.